Приветствую всех и сегодня я запускаю такой небольшой курс для новичков, с помощью которого вы освоитесь в движке и уже начнете создавать какие-то свои небольшие прототипы для игр, возможно даже игры. Итак, прежде чем приступить, что мы должны сделать? Во-первых, вам понадобится лаунчер и также вам понадобится скачанный Unreal Engine 4 в версии... 4.25.4 Следующее, что вам понадобится сделать Это перейти в магазин Здесь нам нужно выбрать Free, то есть бесплатный контент Epic Games контент. И здесь вам понадобится скачать Unreal Engine Horror of Code Этот проект После того, как вы скачаете его Просто открываем и уже работаем с этим проектом давайте я перейду в этот открытый проект и с чего мы начнем мы будем работать на основе этого проекта чтобы освоиться с визуальной частью движка то есть со всеми иконками со всеми вкладками и также мы будем понемногу развивать этот проект и делать на его основе какую-то э, игру э, давайте посмотрим что мы здесь имеем у нас здесь есть персонаж у нас есть здесь управление мы можем передвигаться и мы можем прыгать да? Все отлично, но мы это напишем заново, либо же я расскажу о том, как это написано, для того, чтобы новички тоже понимали, как работает управление э, персонажами в движке и как это управление, соответственно, создается. Давайте выйдем. <как> и для начала мы разберемся с самим движком. Э, Во-первых, у нас здесь есть контент-браузер, который... Вы можете создать также дополнительный. Открываем вкладку Windows, которая хранит в себе все окна, которые мы можем использовать в Viewport. Так, что мы здесь делаем? Находим General и здесь контент-браузер. Мы можем открыть второй. Так нам будет работать удобнее, имея два контент-браузера, Дальше у нас есть здесь вкладка Place Actor, которая содержит в себе определенные базовые экторы по типу player start то есть точка где наш игрок будет начинать игру как вы видите у нас здесь уже в проекте находится эта точка также у нас есть здесь свет различный если мы перейдем в вкладку света подробно на этом мы останавливаться не будем а будем рассматривать их в ходе изучения движка Дальше у нас визуальные эффекты, то что мы будем использовать, различная геометрия по типу боксов и лестниц, сфер, также цилиндры, конусы и тому подобное. Дальше у нас есть волюмы, которые мы также будем использовать для воплощения какой-то логики на уровне. Также у нас есть вкладка All Class. Все классы, которые находятся у вас в проекте, вы можете достать их отсюда. Но это не совсем удобно, проще работать с контент-браузером. Давайте перейдем к контент-браузеру и рассмотрим, что у нас здесь есть конкретно в этом проекте. У нас находится папка Геометрия, которая хранит в себе какие-то базовые геометрические фигуры который в принципе нам не понадобится дальше у нас есть папка конкретно с объектами, экторами и логикой этого проекта у нас здесь есть вкладка blueprint, которая содержит в себе блупринты также у нас здесь есть папка карт, которая содержит в себе различные карты в сегодняшнем уроке мы будем работать конкретно с картой номер один. И в следующих уроках мы будем переходить к другим картам и делать определенную логику на них. Так, дальше у нас папка с материалами, которая содержит в себе какие-то базовые материалы. Дальше у нас статик меши с мешами, которые располагаются на нашей карте. Также текстуры и виджеты. О виджетах мы поговорим немного позже. Итак, прежде чем приступить, давайте откроем blueprint нашего персонажа но также я думаю давайте сделаем эту папку другого цвета как это сделать мы выделяем папку кликаем правой кнопкой мыши set color и давайте сделаем его такой синий открываем blueprint epic character открываем его и давайте рассмотрим что у нас здесь есть у нас здесь есть базовое управление которое также можем увидеть в стандартных заготовках от эпиков которые мы можем скачать через лаунчер здесь ничего особенного здесь у нас управление геймпадом также у нас управление мышкой у нас есть спринт и также у нас передвижение с помощью клавиатуры Остальной код мы пока рассматривать не будем. Так, что мы будем делать? Во-первых, давайте удалим Gamepad Input. И я также это все удалю для того, чтобы написать это с нуля. Показать вам, как пишется управление. Так, во-первых, давайте перейдем в Edit, Project Settings. Здесь нам понадобится Input. Давайте откроем Input, и здесь мы уже увидим э, клавиши, с помощью которых мы можем управлять нашим персонажем. Э, в нашем случае это э, LookUp, э, мышка по Y, Scale-1. Э, также у нас есть э, Turn, э, мышка по X, Scale-1. То есть э, вы можете задать свои значения, к примеру, да, мы нажимаем плюсик, у вас new access mapping появляется. И здесь вы можете сделать название, к примеру, давайте э, mouse turn. Э, то есть поворот мышью, да. Э, здесь мы выберем mouse по x. И scale мы ставим один. Этот turn мы удалим. То есть таким образом мы создаем Access Mapping, с помощью которых мы можем прописывать управление нашему персонажу. И также у нас прописано здесь Move Forward, то есть движение вперед. И также у нас Move Right, движение влево-вправо. Здесь также добавлены различные контроллеры, то есть для геймпада по типу Xbox, для Vive. И тому подобное. В принципе, это мы пока что использовать не будем. Нас интересует клавиша A и клавиша D. И здесь также нас интересует WS. Давайте перейдем в Blueprint персонажа. И здесь что мы сделаем? Для начала мы сделаем обзор мышью, так поскольку мы удалили да, мы сейчас не сможем двигать ни мышью, ни клавиатурой управлять, поэтому нам нужно прописать управление. Э, насколько мы помним, да, мы здесь переименовали mouseTurn. И здесь давайте э, напишем most up. Для того чтобы не путаться. И теперь мы можем вызвать эти ивенты mouseTurn и most up. Event. С помощью этих ивентов мы уже сможем управлять камерой нашего персонажа. Так, давайте перейдем во Viewport. И здесь мы можем увидеть, здесь у нас назначен Mesh на персонажа. Дальше у нас идет камера Boom. Это Spring Arm компонент, который крепится непосредственно на саму капсулу. В этом случае на саму капсулу и к спринг арму у нас прикреплена камера спринг гарм нам позволяет вращать камеру вокруг определенной точки то есть корневая точка спринг арма она как бы остается на месте но мы будем вращаться по кругу вокруг нашего персонажа в общем давайте перейдем в аванграф и теперь мы сможем настроить наше управление нам понадобится достать ноду контроллер Я в Input. Эта нода нам позволяет вращать э, наш контроллер вокруг э, нашего персонажа. Теперь давайте перейдем в игру. И теперь, как мы видим, мы можем вращать вокруг персонажа мышку. Но не более. Мы не можем ее вращать вверх-вниз. И также мы еще не можем двигаться. Также у нас есть другие ноды ADD, контроллер, Pitch, которая позволит нам вращать уже камеру вверх и вниз. Давайте посмотрим. Жмем Play и мы можем вращать уже вокруг персонажа. Теперь давайте мы пропишем управление для нашего персонажа, но прежде мы сделаем Commit, то есть закомментируем этот код. Чтобы закомментировать код, нам нужно выделить этот код, нажать S русскую, либо C английскую, и давайте здесь напишем mouse input. <coughs> Советую комментировать код, чтобы в дальнейшем вы не путались, когда у вас будет много кода. А теперь давайте напишем управление нашему персонажу. Так. Во-первых, мы достанем move forward и move right. Эти ивенты уже с назначенными клавишами, как мы помним, move forward ws, move right у нас AD. Клавиши со скейлом a у нас минус 1, D1. Этот scale э, работает по типу э, того, что если у вас значение 1, да, то у вас будет, э, значит, используется клавиша э, W Move forward. Если у вас э, используется клавиша S, то э, у вас scale перетечет плавно в минус 1. Таким образом, э, подобные функции как от контроллера YA в input они понимают, какая клавиша на данный момент э, назначена. Но в случае с мышкой у нас используется ось мышки, то есть по которой мы двигаем. И в соответствии с осью, да, если у нас по иксу мы двигаем больше, чем на значение 1, либо же на значение 1, то, соответственно, мы поворачиваем вправо или влево передвижение работает по той же аналогии, только с нажатием клавиш. Что нам нужно сделать, чтобы заставить персонажа двигаться? Нам нужно получить get Control rotation нашего персонажа. Также нам понадобится нода forward вектор и также нам понадобится нода right vector, то есть forward vector нам позволит вычислить движение вперед-назад, right vector нам поможет вычислить движение влево-вправо. Теперь давайте мы вытащим функцию add input, которая уже позволит нам двигать нашего персонажа. Так, во-первых, что бы я хотел здесь сделать? Здесь я хочу сделать SplitStructPin, чтобы разделить наш ротатор на три оси X, Y, Z. И здесь мы сделаем make ротатор, поскольку мы двигаем нашего персонажа в основном в оси Z. В остальных персо... э, осях мы персонажа не передвигаем. Следующее, уже по аналогии, мы можем видеть по выходам и входам функции, да, что, что здесь вектор, если мы наведем, мы видим, что здесь World Direction, э, тип вектор, и у нас здесь тип вектор, соответственно, мы их соединим. А следующее, что нам нужно подключить, это Scale Value. Scale Value... Это будет наш Access Value. Так, и таким образом мы получили управление персонажем. И давайте нажмем клавишу C и прокомментируем. Movement Input. Нажмем Compile Save. Нажмем Play. И, как мы видим, то, что мы уже можем двигаться. Так, также здесь мы можем прыгать. Давайте рассмотрим прыжок сразу. Найдем здесь jump. Так, где у нас здесь джамп? Давайте пока что его отсюда отсоединим. Перейдем снова в Project Settings. Увидим то, что здесь есть клавиша Jump. Назначена на Spacebar, то есть пробел. Так, То бишь мы можем вызвать этот Event. Jump. И у нас по дефолту в движке есть заготовленные функции. Это функция jump и функция stop jumping. Эти функции нам позволяют э, подбрасывать нашего персонажа на определенную высоту. Эту определенную высоту мы можем увидеть в character movement, когда мы выделим character movement. Э, здесь э, мы перейдем character movement jumping falling то есть прыжок либо падение и здесь у нас есть jump the velocity то есть э, высота нашего прыжка на данный момент установлено 600 если мы изменим к примеру на какое-то другое значение к примеру 100 то соответственно у нас э, наш персонаж будет прыгать на 100 юнитов то есть у нас будет небольшой прыжок если же мы установим его на 600 то прыжок у нас будет довольно таки высоким теперь давайте разберемся с тем что у нас на сцене есть объект конкретно на этой сцене у нас есть объект на который нам к примеру хотелось бы стать но у него по какой-то причине нет коллизии. Да, мы видим, то, что у него нет коллизии, и мы не можем работать с этим объектом. Давайте откроем этот объект. Во-первых, выделяем его и кликаем дважды левой клавишей мыши по статик-мешу. У нас открывается объект и мы здесь коллизия можем включить simple collision и мы видим то что на нем нет абсолютно никакой коллизии чтобы это исправить нам нужно добавить коллизия и здесь мы можем выбрать какой то тип коллизии мы можем выставить автоматическая коллизия выбрать здесь значение 8 так максимум 16 нажмем apply и у нас выставится коллизия автоматически то есть теперь когда мы будем наступать на объект то наш персонаж сможет на него стать но в определенных местах у нас может коллизии не быть поскольку если мы откроем статик mesh да, то мы видим то что коллизия не полностью захватывает наш mesh как это исправить, мы можем либо здесь увеличить значение, к примеру, до 25, и здесь до 25, нажать Apply, и у нас коллизия станет более подогнана под наш меш, таким образом у нас не будет возможности провалиться под него. С более простыми объектами по типу э, квадратов э, давайте откроем квадрат мы можем поступить проще откроем simple collision и как мы видим здесь есть коллизия давайте я ее удалю э, мы можем назвать вкладкой коллизия от бокс Collision и у нас автоматически коллизия подгонится под квадрат и мы также не будем проходить сквозь объекты с коллизией разобрались теперь давайте разберемся то как выставлять объекты на цену которые есть в этом проекте давайте выделим этот круг и здесь у нас есть увеличительное стекло такое, мы на него нажимаем и у нас открывается папка, где находится э, этот static mesh. Э, теперь мы сможем его вытащить просто на сцену, э, переключиться э, на перемещение объекта и выставить его на сцене. Давайте сделаем так, что нам нужно пропрыгать через эти участки. Так, как мы можем скопировать, мы можем нажать Ctrl-C, Ctrl-V и отодвинуть объект. И снова Ctrl-C, Ctrl-V, отодвинем объект. Также мы можем приближаться к объекту с помощью клавиши f английской то есть мы выделим объект нажмем f и мы автоматически переключимся на объект и приблизимся к нему так давайте откроем игру нажмем play и теперь нам нужно здесь все перепрыгнуть так у нас не получилось давайте открою в окне И, как мы видим, мы преодолели этот участок с помощью этих платформ, которые мы разместили. Так, на этом мы вступительный урок закончим. И в следующем уроке мы поговорим уже более детально о других аспектах разработки с помощью этого проекта. Поэтому, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч!